Чай с имбирем и лимоном обладает не только тонизирующим эффектом, но и особыми целебными свойствами, его заваривают при простудах, а также при упадке сил, он повышает иммунитет и богат витаминами. Очень вкусным и полезным получается чай с имбирем, он витаминный, вкусный и ароматный, чашка такого чая обязательно согреет вас в зимний период, чтобы узнать, как приготовить чай с имбирем и лимоном, читайте этот рецепт. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Для приготовления этого напитка, вам понадобится зеленый чай хорошего качества. Не обязательно использовать зеленый чай, подойдет и черный листовой. Для чая вам понадобится мед, он должен быть жидким. Если вы не любите сладкие напитки, то добавьте одну ложку. Также, мед можно добавлять непосредственно в чашку. Корень имбиря очистите от кожицы и вымойте. Нарежьте тонкими пластинками, он обладает бактерицидными свойствами и очень сильным ароматом. Лимон вымойте, обсушите и нарежьте колечками. Вместо лимона можно использовать лайм. Если вам не нравится горьковатый привкус цедры, то ее можно предварительно очистить. Вкусняшки, подписавшимся! поместите все ингредиенты в чайник для заваривания и залейте все крутым кипятком затем накройте чайник крышкой и дайте чаю настояться в течение 5 минут приятного чаепития вкусняшки подписавшимся обещанный список ингредиентов вода 400 мл. зеленый чай 1 столовая ложка имбирь 20 грамм лимон 20 грамм, мед 1-2 столовые ложек, количество порций 2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь на скорую встречу на канале.